Доброго времени суток, с вами Неланд. В этом видео я расскажу про сайты, где можно комфортно посмотреть аниме. Возможно, некоторые смотрят на тех сайтах, где визина напичка на 18 плюс баннеры, двойная видеореклама, плохое качество видео и тому подобное. Мы поговорим о сайте jad.su, конкретно ее раздел аниме. На сайте имеется большое количество аниме в хорошем качестве и с многоголосой озвучкой. Выходят также ангоинги, да, помедленнее, чем на других сайтах, как анимовоз. Зато приятная озвучка, хорошее качество видео. Интерфейс приятный, еще недавно добавили темную тему. Поговорим теперь о плюсах и минусах. Первое, шикарный плеер. Можно пропускать опенинг, скачивать видео, делиться ссылкой, указанным тайм-кодом. Высокое качество видео. Второе, сайт... За на какой серии вы остановились и на какой минуте. Если создать аккаунт, то можно посмотреть, сколько вы аниме посмотрели. 4. Система достижений. Например, посмотрели ли вы тетрадь смерти, где Ягами признался, что он Кира, и вам выдают достижения, типа этого. Система оповещений. Вы можете подписаться на уведомления ВКонтакте, пишите, какое аниме ждете, делайте все по инструкции и все, вы будете получать уведомления о новых сериях. А теперь поговорим о минусах. Первое. Рекламное видео в начале. Почему? то она на зло не появилась как будто сайт знал что я снимаю видео длительность рекламного ролика до 20 секунд можно скипнуть после трех и 5 секунд хорошо что они не рекламируют казино вы не увидите ивана второе сбоку есть пару баннеров с рекламой там к счастью нет извращения и казино просто мешает глазу а так там реклама по вашим предпочтениям в интернете больше не знаю значительных плюсов и минусов поставьте лайк если смотрите аниме на джат.су то странно там есть все аниме которое лицензирует в Аканим. А почему-то их не заблокировали. Либо эти аниме были заблокированы только в России. А я ведь живу в Казахстане. Благодаря этому сайту я досмотрел One Piece. Ссылка на jad.su в описании. С вами был Аниленд. Всем...